Президент Татарстана возложил цветы к памятнику татарскому поэту Габдуле Тукаю. В церемонии возложения цветов также приняли участие ректор Казанского федерального университета, первый президент Республики Татарстан, министр культуры Республики и депутаты Госсовета. В КФУ состоялось открытие выставки к 130-летию Габдуле Тукая. На выставке представлены портреты поэта, рукописи и его личные вещи. Член Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре восхищен передовым спортивным вузом Казани. Поволжская Академия спорта – единственный вуз, который официально приступил к испытаниям ГТО. Два проекта студентов Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ получили призовые места на форуме «Наш Татарстан». Студенты разрабатывают дизайн-проекты для современных читальных залов, уникальные национальные главные уборы и сувенирную продукцию. Юные кинематографисты Нижнекамска привезли две награды с Международного фестиваля студенческого кино «Иди и смотри». В число победителей вошли документальный фильм «Берега прошлого» и игровой фильм «Танго Франкенштейна». Британское издание написало об Алексее Романове из Зеленодольска, который, не имея пальцев, научился виртуозно играть на фортепиано. Подросток стал многообещающим пианистом, несмотря на болезнь. Китай пригласил к себе музыкантов из Татарстана. Рок-группа «Прогульщики» уже 28 апреля отправятся на гастроли. В Казани под асфальтом нашли старинную булыжную мостовую. Историки отнесли находку к концу 18 века. В Елабургском институте КФУ открылся научно-образовательный комплекс, который включает в себя лабораторию проблемно-ориентированного образования. Такую же комнату создали в Казани в Институте международных отношений и востоковедения КФУ, где размещены работы выдающегося исследователя Мирзы Махмутова. В Татарстане отмечают начало активности клещей. Жителям следует соблюдать меры предосторожности, находясь на природе.